Адвенчур парк. Может, это в кафешку отделились? А вот для тех, у кого карточка уже есть, есть киоски. Вот стойка лазандрага она говорит машина неправильно показывает Но я предполагаю что у них как бы есть типа деньги а есть типа аттракционы и она закинула нам не 25 долларов а типа две игры в лазертак и 5 долларов ну, да, на я, think... и она сказала можете идти oh, thank you. Uh -huh. ты можешь брать любой mm -hmm. Короче, патроны безлимитные, жизни безлимитные, заряжаться ничего не надо, мы в тобой уже играли. Самое слабое место Лазертрона это дисплей. <свист> <свист> так, вашему вниманию представляется старая арена Лазертрона на оборудование Лазертрон 12-го поколения. Значит, арена на этот раз с ультрафиолетом. Обратите внимание, какие тут рисунки, какой высокий потолок. Над нами настроен какой-то второй этаж, непонятно что это. Собственно, арена не светится. Нам очень долго не могли запустить игру по непонятным причинам, но все наладилось. Арена небольшая, достаточно интересная. Классический лазертрон. Мы посещаем уже какой? Четвертый лазертак в Америке. На полу ковролина нет ни у кого, кроме нас. То очень круто, это то, что результаты прямо на арене можно смотреть. Ксюша, контент не портит! Много прострелов на арене. Не сказать, что она прям супер интересная. Ну и опять же, рисунки достаточно простые. Тебе здесь нравится больше, чем там, где мы играли в бумеры. Да, да, да. Почему? Так. Прострелов много, да? Ну, у нас человек, ну то есть можно стоять в одном месте и стрелять да. по всем. Ну да, то, о чем мы много раз говорили на нашем канале. Я вот хотел вот эту штуку попробовать. О, гейм из out of order. Просто тут, видишь, один работает, один нет. Мазерный лабиринт на самоуправлении. Оп! Go, hand, oh, <laughs> а, тут, кстати, еще уличная часть парка есть опять бейсбольная площадка тут как это выглядит чуть меньше той да это у них скорость прям и снова мини гольф площадочки для барбекю но все равно видно что здесь посещаемость ниже чем у бумерса который находится в лос-анджелесе практически в центре города вот. но народ на самом деле много. Здесь надо попасть в одну луночку, и он выкатится вот там внизу во вторую луночке. Ну, в общем, попроще. попроще, да. Попроще. так попроще. Ну, я говорю, здесь как-то вот все примерно то же самое, плюс аквапарк, но видно, что чуточку попроще. Вот интересно посетить Бумерс, который второй в Ливерморе. Ну, формат развлекательных центров, конечно, у них похож. Вот как Бумерс мы уже посетили. Здесь еще один такой. Adventure Park. Кстати, рядом с ним есть гостишка. Ну, сам развлекательный центр норм. Единственное, что видно, меньше бюджета, меньше посещаемость, есть неработающие аппараты. В Умерсе, конечно, не было ничего не работающего, что меня очень сильно удивило. Есть бейсбол, есть гольф, более детские какие-то аппараты. Лазер так здешний нам тоже понравился меньше. А, лазерный лабиринт прикольный. Прикольно, что он сделан в режиме самообслуживания. Это сильно упрощает его работу, увеличивает его выручку. Надо свой лазерный лабиринт докручивать до такого же уровня. Автодым автозапуск карточкой прокатил режим выбрал пошел играть это очень удобно очень здорово мы решили прокатиться по всем лазертагам и развлекательным центрам в округе вот тут у нас такая вот округа тут такие... в деревне как я их называю Развлекатель... развлекательный центр в деревне типа наших дач да ну в общем здесь такое возможно было бы здорово если бы у нас в россии тоже такое было возможно go lazy time